Глава 9. Рождение первой книги и другие приключения. Я вернулся в Сан-Франциско и был готов к созданию своей первой книги. Черновой вариант рукописи был завершен, и у меня на руках были необходимые средства для того, чтобы книгу сделать реальностью. Правда, меня ожидал небольшой сюрприз, очень хороший с одной стороны, но с другой стороны... Начну все по порядку. Для того, чтобы книгу сделать из проекта реальностью, было необходимо в моем офисе создать мини-издательство, а для этого было необходимо вложить порядка 100 тысяч долларов. 50 тысяч я уже отложил на этот проект. И когда уезжал на восточное побережье США, сказал Светлане, что вот эти деньги, которые если что она может использовать. Я подразумевал, что это если возникнет необходимость, если что-то произойдет со мной или на какой-нибудь непредвиденный случай так как на все необходимое во время моего отсутствия деньги были. Мои слова о непредвиденном случае Светлана поняла не совсем в том смысле, который я в эти слова вкладывал. Нет, она не тратила отложенные деньги на себя, отнюдь нет, как об этом, скорее всего, подумало большинство читающих эти строки. Просто когда она видела в магазине ту или иную вещь, она думала о том, как та или иная вещь остро необходима тем, кто остался на родине». Она представляла себе, как будут радоваться мои племянницы и племянник, когда будут носить такие прекрасные детские вещи, которых мы сами были когда-то лишены. Она думала о том, как мои родители, сестра, брат, муж сестры и жена брата будут чувствовать тепло не только от одежды, посланной в подарок, но и нашу заботу о них и наше тепло. Когда она себе все это представляла, у нее возникал тот самый непредвиденный случай, о котором я и говорил перед своим отъездом. И таких непредвиденных случаев у нее к моему приезду оказалось на три большие картонные коробки подарков. Одна большая коробка непредвиденных случаев для моих родителей, другая для семьи моего брата, а третья для семьи моей сестры. И когда она мне показала эти коробки подарков непредвиденных случаев, я четко и ясно для себя уяснил, что у мужчины и женщины понятие и смысл слова непредвиденный случай отличается весьма значительно. И этот мой глубокомысленный, почти что гениальный вывод имел вполне реальное материальное, а не философское подтверждение, которое, как это ни странно звучит для чисто психологических понятий, можно было весьма в прямом смысле этого слова пощупать своими собственными руками, обозреть своими собственными глазами и при желании проверить и своими зубами. Результаты психологических отличий мужчины и женщины меня поразили. И я в полной мере высказал Светлане свое мнение по этому поводу. И это для нее оказалось не меньшим сюрпризом, чем то, что она сделала для меня самого. Но поезд уже ушел, и вносить корректировку, учитывающую различия менталитета мужчины и женщины, было поздно. Светлана не понимала, почему я ее ругаю за добрые дела, а я не мог понять, как подобным образом можно интерпретировать понятие ⁇ непредвиденный случай ⁇ Сейчас я понимаю, что для Светланы мое возмущение было неожиданным, ведь она все делала от чистого сердца, и только хорошее, и для нее было больно и обидно слышать от меня слова недоумения и протеста, когда она сделала столько хорошего для других. И сделала это от чистого сердца. Мужчины и женщины видят мир совершенно разными глазами. Если бы это было по-другому, мир был бы скучным и неинтересным. И даже несмотря на такие материальные подтверждения этого различия восприятия, именно в нем красота и гармония природы. Так или иначе, указанные коробки были посланы по адресатам, и, надеюсь, доставили много радости, особенно детям. И когда позднее мы получили кассету с видеозаписью радостных и счастливых детских личек, тогда я получил и другое подтверждение правильности и женской логики, и мужской и они в действительности дополняют друг друга, если находятся в балансе. Важно и довольно трудно найти ту самую золотую середину, потому что эта самая середина находится постоянно в движении от ситуации к ситуации, и порой бывает очень трудно эту середину определить. А если вспомнить свое собственное детство и то, как мы дети каждый раз радовались обновке, то сразу начинаешь понимать правильность женской логики. Мне, как младшему брату, пока мы были маленькими, приходилось донашивать за старшим братом добротные вещи, из которых он уже вырос. И когда мне покупали обновку, я радовался от всей души, так как мне не всегда нравились вещи, которые покупали моему старшему брату. Но у меня не было выбора, только как донашивать его вещи. Я прекрасно понимал, что мне приходится донашивать вещи старшего брата не потому, что наши родители меня меньше любят, чем его, а потому что денег на обновку обоим очень часто не хватало, а он уже вырос из того, что у него было, а эти же вещи мне были в пору. Я это понимал даже малышом в 4-5 лет от роду и не обижался, хотя в глубине души мне очень хотелось, чтобы мне тоже покупали новые вещи. Но я знал, что если мама не покупает мне обновок, а только старшему брату, то это происходит только потому, что на обновке нам двоим денег не хватало. Но это я понимал своим еще детским разумом и никогда не устраивал маме сцен в магазинах с выпрашиванием купить мне ту или иную понравившуюся игрушку или вещь. Хотя вся моя детская душа в этот момент замирала от восторга над каким-нибудь роботом, машинкой, карандашами, а особенно перед аквариумами с рыбами, которых я очень любил и мог наблюдать за ними часами. И когда вспоминаешь такие моменты из своей собственной жизни, в душе растет негодование на то, сколько таких детей, которые не получают в детстве всего необходимого, потому что их родители не в состоянии купить им даже самое необходимое. И тогда хочется сделать так, чтобы такого никогда не повторялось в будущем с детьми сегодняшнего дня. И, к сожалению, понимая, что это сделать невозможно, пока в мире царствуют социальные паразиты, которых и людьми назвать можно только условно – так как у них, кроме человеческой оболочки, ничего человеческого и нет. Но справедливости ради хочу еще сообщить о том, что в подростковом возрасте я обогнал своего старшего брата и по росту и размерам ноги. И тогда уже ему приходилось донашивать вещи за мной, и это ему не очень нравилось, так как он уже привык всегда получать обновки». Так что мои детские мысли по поводу того, почему мне приходилось донашивать вещи моего старшего брата, получили в будущем полное подтверждение. И я никогда не злорадствовал над тем, что ему приходится донашивать мои вещи, как он это делал ребенком по неразумению. Дети бывают порой очень жестокими не по своей сути, а от непонимания многих вещей и явлений жизни. И от того, что в детстве нам всем волей-неволей приходится продираться через эволюционные джунгли. Так что правда хоть и одна – но она всегда многогранна, и всегда желательно учитывать максимальное число граней этой правды, если мы не хотим сделать ошибки. Очень часто люди говорят, что у каждого своя правда, и они правы и принципиально ошибаются одновременно, утверждая так. Правда всегда одна, только каждый человек должен стараться увидеть как можно больше граней этой правды, прежде чем делать вывод, а тем более кого-то осуждать. К сожалению, большинство людей этого даже не понимают а если и понимают то не в состоянии увидеть другие грани правды, подняться над своими обидами и эмоциями. А с другой стороны, необходимо уметь видеть главное в этих гранях правды, ее стержень, и не отвлекаться на сверкание каждой отдельной грани правды, потому что грани правды ложатся на алмаз-сырец этой самой правды, и только тогда из этого алмаза-сырца может родиться бриллиант правды. Каждая новая грань заставляет сверкать эту правду все ярче и ярче, и тогда сверкающий свет бриллианта правды в состоянии рассеять вокруг себя тьму лжи. И именно таким алмазом-сырцом должна была стать моя книга, книга, с помощью которой мне хотелось раскрыть людям глаза на происходящее вокруг. В этой книге, в меру своих способностей, я старался дать людям тот самый стержень правды, который от них так тщательно скрывали столько веков. И именно по этой причине создание книги было для меня важнейшим моментом и главным приоритетом, потому что невозможно одновременно обеспечить все грани этой самой правды, и волей-неволей приходится выбирать то, что важнее и без чего все остальные грани превратятся только в иллюзию. Потому что все несправедливости, как по отношению к детям, так и по отношению к взрослым людям, лежат в искаженном социуме, который навязали миру социальные паразиты – которые для достижения своих черных целей не жалели крови миллионов людей, и детей в том числе. Они с легкостью проливали кровь других, считая себя сверхчеловеками, а когда приходила пора умирать им самим, то все их сверхчеловеческое куда-то в одно мгновение исчезало, и они превращались в жалкое подобие человека. Всегда замечательно, когда счастлив хотя бы один ребенок, но целью должна быть цель сделать счастливыми всех детей – а это требует и полной самоотдачи, и отказа того, кто ставит перед собой такую задачу от многого, порой даже от личного счастья, вырастить своих собственных детей, которых можно было бы сделать счастливыми, если отказаться от того, чтобы бороться за счастье всех детей, чтобы их детство было счастливым и безоблачным. Ибо если человек выбирает борьбу за счастье всех, его собственные дети становятся самой желанной мишенью. Действенным средством давления со стороны тех самых социальных паразитов, которые без всякого зазрения совести могут шантажировать жизнью ребенка. Именно по этой причине мы со Светланой приняли решение не иметь наших общих детей, несмотря на то, что и я, и она безумно любим детей, и дети всегда отвечали нам взаимностью. И таковой выбор нам со Светланой пришлось сделать сознательно, посвятив себя целиком служению другим. И при этом мы не требовали и не требуем от людей благодарности за это, мы поступили так потому, что так нам подсказывала наша совесть, хотя нам и было тяжело принять такое решение. Но такое решение было единственно возможным и в дальнейшем мы получили больше чем достаточно доказательств правильности такого решения, как на своем собственном опыте, так и на опыте наших друзей-соратников, у которых были дети. После возвращения в Сан-Франциско я вернулся к уже привычному ритму своей жизни. Работал с людьми по телефону, принимал лично и после этого занимался всем остальным. Отличием стало то, что в свободный отдел время мы со Светланой и Джорджем отправлялись в компьютерные магазины. Джордж, как местный житель, стал для нас Сусанином по компьютерным магазинам. Мы подъезжали к тому или иному магазину, и я начинал изучать для себя мир компьютеров. У меня до этого никогда не было своего компьютера, потому что в СССР даже самый паршивый компьютер стоил не менее 70 тысяч рублей, при зарплате инженеров 120 рублей в месяц, минус налоги. Я уже с июля 1988 года не работал в институте, из которого я ушел, когда только-только получил ставку младшего научного сотрудника. Конечно, я зарабатывал не 120 рублей в месяц, но я тоже не мог себе тогда позволить приобрести компьютер. И вот в январе 1993 года я выбираю себе свой первый компьютер. После долгого, пару дней, размышления, несмотря на то, что все меня уговаривали приобрести PC-компьютер, я остановился на Макинтоше. Компьютеры фирмы Apple как-то резонировали со мной, в то время как компьютерам других фирм у меня не лежала душа. После некоторого внутреннего колебания я купил компьютер Quadro 950. Несмотря на то, что этот компьютер оказался самым дорогим, сам Apple Macintosh Quadro 950 стоил около 5000 долларов и уже имел в себе встроенный жесткий диск на 500 мегабайт. Тогда это было потолком в компьютерной технике. Но и это еще не все. Я купил еще один внутренний жесткий диск на 500 мегабайт за 4500 долларов и в результате мой компьютер имел уже 1 гигабайт дисковой памяти. В те годы это было пределом мечтания любого компьютерщика. В этом компьютере был и процессор с сумасшедшей частотой аж в 33 МГц и 8 МБ оперативной памяти. Я приобрел еще и специальную микросхему, и скорость поднялась аж до 66 МГц, а также дополнительную оперативную память, в результате чего оперативная память стала равной 16 МБ. Таким образом у меня получился самый мощный персональный компьютер тех лет, которым все восхищались. Я так подробно пишу об этом, потому что сейчас самый простейший компьютер на несколько порядков мощнее и быстрее самого лучшего компьютера тех лет. Но тогда я был несказанно рад тому, что собрал для себя такой крутой компьютер. К нему я купил еще и мощный монитор с диагональю в 21 дюйм, который стоил еще 2500 долларов. Целый пакет разных издательских программ, таких как Quark Express, PageMaker, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 2, Painter, Microsoft Word и несколько других. Каждая из этих программ стоила в пределах 1000 долларов. Одна немного меньше 1000, другая немного больше. Короче, я накупил программного обеспечения 1000 на 10 долларов. Но это еще не все. После консультации с одним знакомым знакомых, турком по происхождению, хорошо разбирающимся в компьютерах, я купил черно-белый лазерный принтер за половиной тысячи долларов и цветной принтер марки Titronic за 10 тысяч долларов, печатающий цветные иллюстрации восково-точечным способом. Еще один цветной принтер, работающий по фотографическому методу четырехслойной печати, название которого я забыл аж за 14 тысяч долларов. Дополнительное внешнее оптическое записывающее устройство за 5000 долларов, у которого на специальные оптические диски можно было записывать аж до 500 мегабайт информации, сканер 1000 за полторы и много других компьютерных мелочей. Для сведения молодежи, которая уже не застала бронзовый век компьютерной эры, в 1993 году ни один, даже самый лучший персональный компьютер из находящихся в продаже не имел встроенного DVD или CD диска. Запись информации производилась на так называемых floppy дисках, гибких дисках, на специальную магнитную ленту, на которую можно было записать до 10 мегабайт информации, а несколько позже появились и дискетки, аж на 2 мегабайта. Так что молодое поколение может представить себе на основании этих данных бронзовую век компьютерной эры, а тогда, в 1993 году, это было высочайшим техническим достижением. Купил я также еще и Apple PowerBook переносной компьютер-книжку, для того чтобы Светлана могла на нем печатать текст моей книги. Этот второй компьютер стоил тысяч долларов и при этом возможности этого компьютера были значительно скромнее моего стационарного компьютера Apple Macintosh Quadra 950. Как предельно ясно из перечисленного выше, практически все мои сбережения испарились. А вместе с этим в моем офисе появилась мини-типография, причем лучшая мини-типография, которую можно было создать в то время. Кстати о компьютерах. Я некоторое время думал, что компьютеры были созданы в Америке и Японии, но это оказалось не так. Как и большинство других открытий и новшеств, компьютер был придуман советским и русским ученым Соколовым, если мне не изменяет память. Но об этом мало кто знает, как и обо всем другом. Очень многие открытия и изобретения, созданные в России, легальные и не очень, а часто вообще противозаконно, появлялись и воплощались на Западе. Для этой цели в патентных бюро СССР работала целая пятая колонна. Сведения о новых открытиях и изобретениях из патентных бюро этой пятой колонны немедленно передавались на Запад и там быстро оформляли все необходимые документы, в то время как в СССР работники патентного бюро тянули резину, посылая автору или авторам то одни, то другие уточняющие вопросы. А когда их западные подельники завершали свое грязное дело, сообщали автору, что, к сожалению, аналогичное открытие или изобретение было уже запатентовано там-то и там-то, несколько дней назад, так что уж извините, дорогие. А в тех случаях, когда пятой колонии в патентном бюро не удавалось провернуть подобную операцию, что создатель изобретения или автор открытия обрекался уже другими чиновниками пятой колонны на бесконечные мытарства со своим детищем при попытке реализовать его на благо своего народа и страны. Промусолив автора таким образом в течение десяти лет и не дав ему возможности увидеть свое творение в деле, уже вполне легально и официально, и заплатив ни автору, ни стране, ни одной копейки, Паразиты очень быстро воплощали в жизнь эти самые изобретения и открытия. Или просто загнав автора в угол, выкупали у него за все те же гроши права и зарабатывали на этом миллионы, миллиарды, а порой и триллионы. Аналогичное продолжается в современной России, только сейчас очень часто на Запад вывозят не только изобретения и открытия, но и их создателей, которые там оказываются в качестве интеллектуальных рабов которым, конечно, создают приличные условия жизни, но сами творцы получают в реальности только крохи от созданного ими. И это не выдумка, не слепое восхваление всего русского и славянского, точнее славяно-арийского, как немедленно поспешат заявить представители все той же пятой колонны. А правда, нравится это кому-нибудь или нет? По сведениям Британской Академии Наук, которую трудно даже просто невозможно обвинить в славянофильстве, 80% мировых открытий сделано славянами. Так что если подобное заявляют вечные враги всего славянского, то этому уж точно можно верить. Это, конечно, особая тема, и она требует самого пристального внимания. И прежде всего освещение в средствах массовой информации хотя бы России. Но ну и там засела пятая колонна, и через них на народные массы по-прежнему выплескивается наглая ложь о том, что русские и другие коренные народы России – тупые, ленивые, безинициативные, не умеющие создать ничего путного и так далее. Конечно, и среди русского и других коренных народов России есть и тупые, ленивые, безинициативные, не умеющие создать ничего путного. Но в основной своей массе это люди творчески активные и так далее. И тот факт, что коренным народам России, и в первую очередь русскому, как нациообразующему народу, удалось совершить невозможное и поднять страну после разрухи Первой мировой войны и братоубийственной гражданской войны, и после не менее разрушительной и кровавой Второй мировой войны, говорит о многом. Ни один народ мира никогда подобного не совершал, и подобное происходило не только в 20 веке. В течение всего прошлого каждые 2-3 года на Россию обрушивался или неурожай, или война. И каждый раз русские и другие коренные народы России, вне зависимости от того, как они назывались в разные времена, находили в себе силы не только выстоять все невзгоды, но и сохранить доброту, отзывчивость и так далее, что многим другим народам даже и не снилось. Любопытно, что в других странах к своим народам правительства относятся совершенно по-другому. Например, совсем недавно в Испании средства массовой информации, включая телевидение, сообщили своим жителям, что испанцы нация гениев и в подтверждение такого заявления привели доказательства. Оказывается, испанцы заслужили такой высокий титул, потому что они якобы изобрели леденец на палочке и швабру с тряпкой из пучка веревок. Я не буду оспаривать эти утверждения, хотя леденец в виде петушков на палочке на Руси знали испокон веков. Но если испанцев объявляют на полном серьезе нации гениев, то что тогда должны вещать о русском и других коренных народах России ее средства массовой информации? Но они вещают прямо противоположное. И еще пятая колонна активно уничтожает в России и сельское хозяйство, и промышленность, и культуру, и делает это не после падения советской власти, как это пытаются преподнести все те же деятели пятой колонны, но с первых дней советской власти, и даже еще раньше, со времени прихода к власти династии Романовых. И еще один аспект я хотел бы затронуть, перед тем как вернуться к продолжению описания событий моей жизни, какой народ считать коренным. По моему мнению, и ему есть обоснование, коренным народом России можно считать тот народ, который всегда жил на просторах России, рядом с русским народом в мире и дружбе. Или поселился и жил, не покидая Россию не менее 500 лет, живя в мире и в дружбе с русским народом. Почему я подчеркиваю «жил в мире и дружбе»? Только потому, что любой народ или племя, который приходил на русские земли и пытался либо уничтожить русский народ, либо его поработить, Всегда терпели в этом поражение и изгоняли с земли русской. Так было раньше, так будет всегда. Если социальным паразитам все-таки удалось хитростью и подлостью добиться своей цели, посредством созданного ими для этой цели социального оружия в виде христианской религии, а позднее в виде еще более изощренного социального оружия, специально ими созданной для этой цели коммунистической идеологии, захватить власть в России, то и это явление временное – и русский народ, как и другие коренные народы, освободится и от этих социальных болезней, выработав иммунитеты к ним. И этот процесс уже идет полным ходом, и его уже невозможно остановить, как бы и не старались социальные паразиты. И ярким подтверждением сказанному выше служит современная история, по которой учат детей в школах. В ней преподносится история России с создания Киевской Руси. Когда в кавычках дикие славяне, которые якобы только что вылезли из своих берлок, пригласили направление к себе варяга Рюрика, якобы шведа, забыв при этом упомянуть, что тогда и шведов еще не было. А варяг Рюрик был славянином из западных Венедов, сыном русского князя из ветви западных мировингов, который правил на острове Баяня в Балтийском море, название которого до наших дней дошло уже только в немецком варианте остров Рюген. Кстати, в те времена Балтийское море называлось Русским морем на всех картах того времени, а это уже само по себе о многом говорит. Так вот, Рюрик был русом, профессиональным воином высокой касты, которых называли варягами. А в современной истории восхваляются только те князья, цари и императоры, которые своими делами уничтожали все русское, русскую культуру, традиции, русский народ, русский язык. Князя Владимира Святого, которого правильнее было бы назвать кровавым, уничтожившего порядка 70% населения Киевской Руси при ее насильственном крещении, сделали святым и героем, а ведь он не был не только сыном князя Святослава, не только не был русом, он не был даже славянином, а был иудеем и ставленником социальных паразитов. Ивана IV Грозного, который защищал русские традиции и интересы, Наказывая при этом многих предателей и изменников, которого обвиняют в том, что по его приказам было уничтожено от 15 до 25 тысяч человек, прозвали кроваво, А в кавычках императора Петра I сделали в этой же самой истории спасителем земли русской и величайшим из правителей, В то время как он уничтожал все русское и уничтожил 2 миллиона русских людей. Можно и дальше продолжать в том же духе. Но мне кажется, что уже и так ясно, кто и почему писал современную историю России. А теперь после такого лирического отступления пора возвращаться к событиям моей биографии. В один прекрасный январский вечер я сел в кресло в своем домашнем офисе перед своим компьютером и с радостью в душе приступил к работе над своей книгой. И первое, что я стал делать, так это сканировать уже нарисованные цветными карандашами иллюстрации к своей книге, для качественной печати своей рисунки я сканировал с плотностью 300 точек на дюйм. И вот сканер прогрет, рисунок в сканере, идет его сканирование. Проходит пара минут сканирования, и на экране прекрасного монитора появляется цифровое изображение рисунка. Когда я бросил свой взгляд на монитор, моя радость, мягко говоря, очень сильно потускнела. Графическое изображение, весьма прилично выглядевшее на бумаге, в цифровом варианте выглядело весьма неприглядно. Малейшие чешуйки графита разных цветов при сканировании с таким разрешением придавали всему рисунку грязный вид. Этот факт меня огорчил, но не удивил. Я помнил, как еще год назад в одной из компаний я выяснял возможности перевода моих иллюстраций в цифру. И тогда сотрудник компании на мой вопрос об этом ответил, что грязь можно почистить. Поэтому, увидев грязь на мониторе своего компьютера, я если и огорчился, то только на короткое время. И я с уверенностью в том, что знаю, что со всем этим делать, приступаю к чистке. Свободное от изображения пространства рисунка от грязи очистить не составило никаких проблем. Только граница изображенного на рисунке становилась неровной и внеприглядной. И как я не пытался избежать этого, у меня ничего не получалось. Ну и это еще не все. Вся графитная грязь самого рисунка никуда при этом не исчезала. А попытка очистить от грязи и сам рисунок ни к чему хорошему не приводила. Дело в том, что при очистке программы почищала и все полутона, создающие мягкость и объемность изображения. После такой чистки изображение уже никуда не годилось. Помучившись с этим весь вечер, я оставил эту затею и пошел спать, будучи уверенным в том, что почищать рисунки совершенно бесполезно, и что мне придется заново рисовать все уже готовые иллюстрации на компьютере. С этой успокоительной мыслью, хотя и немного расстроенный, я заснул, чтобы завтра приступить к рисованию на компьютере. У меня был полностью только рукописный текст книги, и только часть книги была перепечатана Светланой на пишущей машинке, о чем я писал ранее. Но для того, чтобы сверстать книгу, мне было необходимо, чтобы текст книги тоже был цифровым. Конечно, я мог и сам перепечатать текст книги на своем компьютере но мне нужно было перевести в цифру все иллюстрации для книги, и я, ко всему прочему, никогда не печатал не только на компьютере, но даже на машинке. Точнее, на машинке я мог печатать одним пальцем, и таким образом перепечатывание книги у меня заняло бы вечность. Поэтому, когда Светлана предложила добровольно-безвозмездно, то есть даром, как говорила сова из мультфильма «Винипух», мне помочь с перепечатыванием текста, я вздохнул с большим облегчением. Так как мне тогда казалось, что я никогда не освою печатание не только на компьютере, но даже на печатной машинке. Именно для этой цели я купил второй компьютер Apple PowerBook Компьютер-книжку. Но когда я принес этот компьютер домой и объяснил Светлане, зачем я его купил, ее охватила паника. Она начала убеждать меня, что она никогда не сможет подойти к компьютеру, так как у нее всегда были проблемы с техникой, точнее техника не хотела дружить с ней, несмотря на все ее старания. И к тому же возражала Светлана, на клавиатуре компьютера только английские буквы, и она не может печатать русский текст английскими буквами. Против такого аргумента нет контраргумента, но всегда есть выход. А выход заключается в том, что я заказал русские шрифты для Макинтоша, ибо еще так называют компьютеры, которые я купил. Так что Светлана в кавычках радовалась недолго. По почте я получил заказанные русские шрифты и внес их в рабочие шрифты обоих компьютеров. Компьютерные шрифты пришли с русскими буквами, которые нужно было наклеить поверх букв английского алфавита компьютерной клавиатуры, что я и сделал на том компьютере, который предназначался для Светланы. Таким образом, несмотря на отсутствие дипломатических отношений и договора о сотрудничестве и дружбе между Светланой и техникой, ей не оставалось ничего другого, как приступить к установлению этих самых дипломатических отношений. И что самое интересное, ей удалось установить он и очень быстро, несмотря на существующее предубеждение к этой самой технике. Ты не просто быстро установить, но и научиться виртуозно пользоваться компьютером. Не зря говорят, что не так страшен черт, как его молюют. Восторгом Светланы от компьютера не было предела. Она, особенно первое время, прибегала ко мне в офис с восторгом на лице и говорила «Ты не представляешь, как здорово печатать на компьютере», «Если я раньше делала ошибку в конце листа, мне приходилось перепечатывать всю страницу, а сейчас, — говорила она, — мне достаточно исправить только одно слово. Компьютер — это чудо!» — в очередной раз восклицала Светлана. Текст можно передвигать вверх-вниз, добавлять в уже напечатанное сколько угодно и когда угодно. Так что проблема с перепечатыванием рукописи была решена раз и навсегда. Кстати, мне пришлось позже освоить печатание на компьютере. Только у меня не было уже русских буквок для того, чтобы наклеить поверх английских. Поэтому мне пришлось запомнить, за какой английской буквы клавиатуры компьютера находятся русские буквы, и печатать в дальнейшем русский текст, нажимая на английские буквы ключи. Из тех самых пор я все свои книги печатаю именно так и печатаю довольно быстро, хотя я использую при печатании одну руку, левую, так как правую руку я использую для управления мышкой. Такая привычка у меня выработалась еще с тех самых пор. А теперь пора вернуться к моему второму дню освоения компьютера. После того, как я принял решение не чистить рисунки, а рисовать онные на компьютере, вечером следующего дня после завершения обычных дел, связанных с лечением, я вновь сел за свой компьютер. В январе 1993 года я не умел читать по-английски, а все инструкции и описания, как работают купленные мною программы, были на английском. Поэтому мне пришлось осваивать все программы методом тыка, то есть я нажимал на ту или иную функцию программы и смотрел, что при этом происходит на экране моего монитора. После опробования всех купленных мною издательских программ я остановился на Adobe Photoshop. Эта программа оказалась мне наиболее подходящей для тех целей, которые я себе сам поставил. И вот я приступил к рисованию на компьютере. Именно рисованию, а не привычному для большинства графическому дизайну. Я вроде бы неплохо владел карандашом, немного владел кистью и даже написал несколько картин маслом. Но когда я попытался воспроизвести на компьютере то, что мне так легко удавалось на бумаге или холсте, меня ожидало полнейшее разочарование. Что бы я ни делал, я ничего не мог нарисовать на экране компьютера, ни кистью, ни карандашом. Я пробовал и так, и сяк, результат был один и тот же. Несмотря на все мои старания, ничего путного на экране монитора не получалось. Все мои навыки совершенно не годились для работы на компьютере. Я не знал, как учат людей работать на компьютере, но вечером второго дня меня хватило отчаяния. Я уже стал думать, что я совершенно зря выбросил все эти деньги на приобретение компьютерной системы, что рисовать на компьютере просто невозможно. И с такими невеселыми мыслями пошел спать, совершенно не зная, что мне теперь со всем этим делать. Но, как говорят, утро вечером мудрее, и я убедился в верности этого утверждения на своем собственном опыте. Вечером третьего дня я сел перед своим монитором и стал размышлять. Если мои старые навыки рисования совершенно не годятся для работы на компьютере, то я тогда должен выработать новые и выработать их сам, так как мне не у кого было спросить. А читать по-английски я тогда не умел, да и вряд ли мне это бы помогло. И вот я сел перед монитором, открыл программу Adobe Photoshop и стал думать над тем, как же мне все-таки нарисовать что-нибудь на экране монитора. Кстати, я сразу же приобрел так называемую Turbo маус которая представляла собой довольно-таки большой шар, сидящий в специальном гнезде. Малейшее движение этого шара приводило к тому, что мышка на экране монитора резко перемещалась из одного положения в другое. В результате этого достигалась высокая чувствительность и точность действий. И это оказалось очень важным фактором при моей работе на компьютере. И вот, имея все самое лучшее, что можно было найти для компьютерной графики, я ничего не могу с этим сделать, даже нарисовать простейшую вещь. Я еще раз попробовал все возможности для рисования, которые предоставлял Photoshop. И в очередной раз убедился, что ни карандашом, ни кистью, по крайней мере, я ничего не могу нарисовать на мониторе. И когда мое отчаяние в связи с этим достигло высшей точки, я принял решение попробовать рисовать на мониторе совершенно по-другому. Если привычные способы не работают, надо создать новые. Это решение мне дало надежду. Я выбрал для своего нового метода рисования воздушную кисточку, лосо, линию, палец и стал осваивать. Я не знал, как работают на компьютере другие графические дизайнеры, поэтому создал свой собственный метод. Может быть я и изобрел колесо, но для меня это было не важно. А важным для меня было нарисовать на мониторе компьютера то, что мне нужно. И я решил начать осваивать свою методику рисования, как решение сложной задачи. У меня всегда получалось быстрее решать сложные задачи, чем простые. А когда сложная задача решена – все более простые задачи оказываются уже решенными автоматически. Поэтому свое обучение по мною же придуманному методу я начал с создания суперобложки моей книги. У меня давно созрел образ, который с моей точки зрения больше всего подходил для суперобложки. По моему замыслу на фоне звезд и звездных туманностей формировался огромный человеческий глаз, вместо радужной оболочки в котором должна была быть наша Мидгард-Земля. И этот звездно-планетарный глаз – роняет кровавую слезу. Сначала я думал поместить мидгард Земля только вместо срачка глаза, но в процессе создания суперобложки решил, что лучше будет, если Мидгард-Земля займет всю радужную оболочку звездного глаза. Вот через такую изобразительную идею я считал, можно передать смысл моей книги. И решив в принципе, что и как я хочу изобразить, я приступил к освоению мною уже придуманного метода рисования на экране монитора. И уже через несколько дней у меня была полностью готова лицевая часть суперобложки. И именно эта первая пробная работа и стала той обложкой, которую можно увидеть на изданной мною самим книге. Когда я уже закончил полностью работу над своей книгой, я только поставил на эту суперобложку название своей книги, свое имя и фамилию. Во время создания этой суперобложки я освоил придуманный мною самим способ рисования на компьютере. И чем больше я осваивал этот метод, тем в большей восторге я приходил от возможностей, которые открывает этот метод, от возможности создания и сочетания цветов, которые невозможно было создать ни цветными карандашами, ни красками. При смешении красок химические вещества, их образующие, начинают вступать в реакцию, и на выходе вместо желаемого цвета получается грязь. При работе на компьютере эта проблема исчезает полностью. Воздушная кисточка позволяла напылять нужный цвет тончайшим слоем и плотностью, что давало невероятные возможности для создания не только рисунков книги, но и для создания картин уже цифровых. Возможности и преимущества создания изображения на мониторе компьютера для меня стали просто незаменимыми. Ограничением служило только то, что компьютеры того времени были недостаточно мощными. Оперативная память маленькой. Общий объем дисковой памяти недостаточным для того, чтобы можно было создать желаемое. Напомню, что в моем компьютере общая дисковая память была равна 1 гигабайту, и это тогда был потолок для персональных компьютеров. Позже многие отдельные иллюстрации для моих книг в рабочем варианте занимали памяти больше 1 гигабайта. Но это в будущем, а тогда параметры моего компьютера были максимально возможными, и поэтому мне волей-неволей приходилось смириться с ограниченными возможностями техники и обрезать крылья тому замыслу, который возник у меня в голове, каким бы изумительным и сильным он ни был. Очень слабенькой была тогда и программа Adobe Photoshop. Программа, которую я купил в январе 1993 года, была только второй модификацией и еще мало что позволяла делать. Поэтому, чтобы хоть как-то получить желаемое, я был вынужден находить другие возможности этой программы. И хотя я добился тогда многого, но на это уходило много времени. Так что через три дня я основательно освоил программу Adobe Photoshop и стал создавать все свои иллюстрации уже на мониторе компьютера. Но польза от моих карандашных рисунков все же была. Когда я создавал свои иллюстрации на бумаге, я продумал композицию своих рисунков как и что должно было располагаться на листе бумаги. Поэтому мне не пришлось заново создавать композицию своих иллюстраций. И еще при создании рисунков я придумал зрительный ряд, несколько схематизированный, позволяющий мне передать через рисунок качественную структуру не только нашей планеты, но и живой материи. Поэтому мне только оставалось все это еще раз воспроизвести уже на мониторе компьютера, что я и сделал. Кроме этого я решил сразу и верстать свою книгу. Часть рукописей Светлана уже перенесла на дискетки, и я загрузил текст в свой компьютер. Для верстки книги я решил воспользоваться программой Quark Express, и это оказалось правильным решением. Мне показали, как правильно сделать так называемую мастер-пейдж страницу шаблонов и запустить автоматическую нумерацию страниц. И вот я стал верстать свою первую книгу. Написал предисловие книги и стал думать о том, что поставить дальше. Я решил дать своей книге название «Последнее обращение к человечеству», и это не случайно. Я ранее писал, каким необычным способом ко мне попало третье обращение к человечеству, в котором говорилось, что если земное человечество не даст ответ на предлагаемые условия правил передачи знаний в течение 50 лет от момента передачи этого послания в 1929 году, то человечество будет вынуждено само решать будущие проблемы». Срок своеобразного ультиматума истек в 1979 году, и, как всем известно, никакого ответа не последовало. Поэтому ожидать чего-либо было нечего от пославших это обращение. Но в чем они действительно были правы, так это в том, что существующая система в кавычках научных представлений никуда не годилась, не только в 1929 году, но и в 1993 году, когда я начал сбивать свою книгу. Это было мое личное мнение, но я прекрасно понимал, что если я только буду опираться на свое личное мнение, люди не будут внимать сказанному. Поэтому я и решил поместить в самом начале своей книги текст «Третье обращение к человечеству». В этом обращении, ко всему прочему, говорится еще и об ошибочности представлений современной науки. Именно это было для меня важно. Хочу разочаровать читателей, моя книга не написана ни по поручению Галактического Союза Цивилизаций, ни на основе информации, полученной от других цивилизаций. Эта книга отражает мое собственное понимание природных явлений, которое я получил самостоятельно, изучая природу. И это понимание подтверждено реальными результатами, в том числе и глобального масштаба, что дает мне право на утверждение о том, что оно отражает реальные процессы. Мне не шептали понимания ни ангелы небесные, ни инопланетяне – не включался я и в информационное поле, концепция которого является абсолютным бредом. Нравится это кому-нибудь или нет, но изложенные в книге знания я получил самостоятельно, осмысливая экспериментальные и практические данные проведенных мною работ. Создавая себе новые структуры, новые качества, нарабатывая новые телосущности, что позволяло мне изучать природные явления практически любого масштаба на принципиально новых уровнях, недоступных всем остальным людям. Вообще-то странная наблюдается тенденция. В романовской России было слепое преклонение перед всем западным, в СССР перед иностранцами, и всегда было преклонение перед всем, что приходит извне. Раньше преклонение было перед ангелами небесными, а сейчас перед инопланетянами. Считается, что если инопланетяне технически более продвинуты, чем современная цивилизация Мидгард-Земли, то это автоматически означает, что жители нашей планеты – более примитивны, ничего сами путного создать не могут и так далее и тому подобное. Такое слепое преклонение перед всем ненашенским и нетутошним усиленно тысячелетиями навязывалось жителям Мидгард-Земли социальными паразитами через созданные ими же религии. А ведь еще относительно недавно на Мидгард-Землю прибывали разумные гуманоидные существа с далеких звезд и даже других галактик, чтобы достичь именно на нашей Мидгард-Земле более высоких ступеней развития. Вот такие вот дела получаются. Ведь не зря же социальные паразиты космического уровня в течение сотен тысяч лет пытались именно захватить Нидгард землю, а не уничтожить, что они могли бы довольно-таки легко тогда сделать. Как они это делали уже не раз с землями, на которых проживали цивилизации значительно более высокого уровня развития, чем не только у современной цивилизации, ну и той, что было немного более 13 тысяч лет тому назад. Так что, еще раз повторю: содержание и моей первой книги и всех остальных является результатом моего собственного осмысления. Облегченно вздохнув после того, как мне все-таки удалось научиться создавать иллюстрации на мониторе компьютера, я рьяно взялся за дело. Светлана порцию за порцией подбрасывала мне текст моей рукописи на дискетках. Я его загружал в свой компьютер. И далее переносил в шаблон будущей книги. И практически сразу вносил изменения и дополнения в этот первоначальный текст. Получилось так, что я решил добавить свою книгу иллюстрации, поэтому там, где по ходу изложения материала у меня возникало ощущение необходимости иллюстрации, я эту иллюстрацию тут же и создавал. Таким образом, книга стала формироваться мною несколько в ином стиле, чем я предполагал изначально. Зрительный ряд иллюстраций гармонично переплетался с текстовым материалом, что, по моему мнению, должно было облегчить читателю понимание того, что я хотел донести до него своей книгой. Практически все свое свободное время от всех остальных дел я посвятил работе над книгой. С каждым днем я приобретал все больше и больше опыта работы с графической программой Adobe Photoshop. Созданные на компьютере иллюстрации уже исчислялись десятками, и конца им не было видно. Но несмотря на такое количество иллюстраций, я продолжил создавать их по ходу верстки книги. Так как все иллюстрации я создавал сам, мне не нужно было платить за их создание кому-то на стороне. В то время работа специалиста по компьютерной графике стоила не менее 250 долларов за час работы. И создание кем-то другим иллюстраций для моей книги мне обошлось от нескольких тысяч до нескольких десятки тысяч за одну иллюстрацию. В зависимости от сложности этой самой иллюстрации. Ко всему прочему, мне пришлось бы еще долго объяснять компьютерному графику, что и как мне нужно изобразить на той или иной иллюстрации. А это уже проблема, потому что любой другой человек не мог видеть иллюстрации к моей книге так, как мне это было нужно, что вполне понятно и объяснимо. А ведь у меня на каждой иллюстрации каждый цвет, каждый полутон имеет определенный смысл и значение. Даже любое небольшое изменение меняло смысл изображения порой до противоположного. Поэтому, как ни крути, а кроме меня эту работу, никто другой сделать не мог в любом случае. Так что и так и сяк я был обречен делать всю эту работу сам. Да и сотен тысяч долларов, а может быть и миллионов долларов, у меня для оплаты этой работы кем-то другим все же еще не было. Так что после всего мое решение освоить издательское дело самому. Был единственным выходом из сложившейся ситуации. И еще, компьютер ничего не делает сам. Я не использовал никаких автоматических методов создания изображения на компьютере. Подобная компьютерная графика отличается от созданного человеческими руками полностью, и это можно увидеть невооруженным глазом. Конечно, я создавал некие базовые изображения и не рисовал их каждый раз заново на новые иллюстрации. Это, конечно, огромное преимущество, нарисованного на компьютере перед обычным рисунком. У меня со временем возникла целая коллекция базовых изображений, которые я при необходимости использовал в каждой новой иллюстрации, дорисовывая только то, что было нужно, чтобы оптимально передать посредством рисунка нужный зрительный образ и информацию. Так что что-нибудь нарисовать на компьютере было гораздо сложнее, чем карандашом на листке бумаги или кистью на холсте. Но... Созданное раз можно было использовать многократно, что уже само по себе экономило время, по крайней мере для меня. На освоение компьютера и издательских программ у меня ушло всего 3 дня, при полном отсутствии возможности прочитать обучающие этой самой работе книги, которые шли вместе с программами, которые я приобретал. Компьютерные графики осваивали такие программы, как Adobe Photoshop в течение пяти лет обучения. Это я выяснил несколько позже, когда мои графические работы увидели специалисты. Никто не хотел верить, что я сам без знания языка в течение трех дней освоил все эти программы. И ко всему прочему, как выяснилось, я создал свой собственный стиль создания компьютерного изображения, в значительной степени отличающийся от общепринятого. Так что работа над подготовкой моей книги к изданию пошла весьма бурно, что меня очень сильно радовало. Но вместо с этим стали происходить события, которые меня не очень радовали. Где-то в конце февраля-начале марта 1993 года произошло одно весьма неожиданное событие. В один из солнечных дней, когда Светлана пошла пройтись по центру города, благо для этого нужно было только выйти за дверь дома, к ней подошло несколько человек в черных костюмах и показали ей свои удостоверения после чего сказали ей, чтобы она передала мне, что мне предлагается поставить в контракте, который мне предложили, любое количество нулей после единицы, которое я посчитаю нужным. И еще ей показали американские паспорта с нашими фотографиями, и сказали ей, что это будет еще маленьким подарком, если я сделаю то, что мне предлагают, и дали мне время на размышление. Светлана после такой в кавычках дружеской беседы пришла домой и передала мне все то, что ей сказали. И хотя Светлана знала, как я отвечу на подобное в кавычках «лесное» предложение, она посчитала нужным передать мне все дословно. Мой ответ был именно таким, какой она и предполагала. Я их послал куда подальше с таким их предложением. И хотя я их и послал подальше, но не так, как обычно это делает большинство, я никогда не признавал матерных слов, и мое послание «куда подальше» именно так и звучало. Но самое любопытное во всем этом – то, что они меня и так прекрасно поняли». С этого момента у нас со Светланой в Америке началась веселая жизнь в прямом и в переносном смысле этого слова. Это были первые купцы в Америке, но не последние. Судя по предложениям купцов, нас пытались заполучить на свою сторону теневые правители мира. Предложение поставить по своему усмотрению любое количество нулей после единицы в контракте говорило о неограниченных финансовых возможностях. Видно, хозяева купцов были хорошо осведомлены, что я уже сделал и что могу делать. Поэтому они решили пропустить обычные при купле-продаже промежуточные фазы обработки интересного для них субъекта. Для этих людей покупается все. Их философия примитивна и убога. Все можно купить за деньги, а что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги, а то, что нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие деньги. Так что купцам была дана установка сразу предлагать четвертую часть той любимой ими поговорки, предоставить мне самому поставить любое количество нулей после единицы. И если последняя часть не входит в любимую поговорку социальных паразитов, то это говорит о том, что эту часть они используют нечасто. Так что сам этот факт говорит о том, что купцы прибыли не от слуг какого-либо уровня, а от самих в кавычках хозяев жизни. Ибо только последние имеют право распоряжаться неограниченными финансами. Мой отрицательный ответ был для них, скорее всего, полной неожиданностью. Некоторое время они и их специалисты изучали мой ответ, и ничего более путного своим скудным умом не смогли придумать, как объяснить мой отказ от такого, в кавычках, неотразимого предложения тем, что мне нужно большее, чем неограниченные финансы. А больше, чем неограниченные финансы, по их пониманию, есть только одно – власть. Ибо только власть над миром дает им право на неограниченные финансы. Таким образом, они сделали абсурдный с точки зрения любого нормального человека, каким я себя и считаю, вывод о том, что если я отказываюсь от неограниченных финансов, то меня интересует тогда власть. Ибо только власть, по их понятиям, может интересовать человека больше, чем деньги». У этих обделенных судьбой людей в голове не может родиться никакого другого объяснения. Мне их искренне жаль, потому что даже само понятие власти в их искаженных и больных мозгах представляется только как неограниченные возможности для реализации собственных целей. В то время как на самом деле власть это уровень ответственности за всех тех, кто доверил эту власть человеку, и чем выше эта власть, тем выше уровень ответственности. Но что возьмешь с социальных паразитов? У них все нормальные понятия перевернуты с ног на голову. Служение власть имущего народу в представлениях социальных паразитов превращается в служение народа власть имущим. И в этом их убогость. Они не могут ни понять, ни испытать того, что испытывает человек, служа не самому себе, а чему-то гораздо большему, чем может быть человек. Когда устремление человека не направлено на самого себя, на реализацию своих собственных иллюзий и амбиций, а на нечто другое, несоизмеримое ни с чем, о чем знают и понимают социальные паразиты, тогда можно достичь такого состояния души, которое просто невозможно передать словами, настолько слова блеклые и незначительны по сравнению с этими душевными состояниями. И делает подобное нормальный человек не ради того, чтобы его и ее, за это отблагодарили, а потому что не может иначе, потому что этого требует его, ее понимание и совесть. Теневые правители мира даже не понимают, что у меня уже давно есть такая власть, которая им даже и не снилась. Но власть в правильном ее понимании, а не в той извращенной ее интерпретации, над которой они трясутся. Еще летом 1987 года После того, как мне удалось качественно согласовать все вселенные пространства, образующие шестилучевик, эта гармонизация привела к невозможности появления циклонов антиматерий во всем объеме шестилучевика. После решения этой проблемы меня назначили ответственным за один из лучей шестилучевика, в котором существуют триллионы цивилизаций, и это произошло в 1987 году. А после этого произошло множество событий, гораздо более значимых, чем те, которые я описал. Даже если предположить, что все это существует только в моей голове и у меня давно поехала крыша, то это означает только одно. Если сумасшедший считает, что он Наполеон, то такому человеку бесполезно даже предлагать должность старшего помощника младшего дворника, ибо меньше чем на титул императора Наполеона он никогда не согласится. Поэтому даже мне, в кавычках сумасшедшему, власть теневых владык и даром не нужна. Потому что в моем, в кавычках, больном мозгу это ниже плинтуса, и априори меня не может даже просто интересовать. Так что если бы эти горе правители хотя бы немного умели шевелить мозгами, то в их по-настоящему больных мозгах не появилась бы такая дурацкая идея о том, что я отказался от суммы в единицу с любым количеством нулей после нее, которую я сам пожелаю поставить, по той причине, что я хочу занять их место. Меня никогда не интересовала и не интересует сейчас власть, которая находится в руках социальных паразитов. Хотя бы потому, что я всю свою сознательную жизнь только и делал, что боролся с ними, уничтожал созданные ими системы как на Мидгард-Земле, так и в Большом Космосе. Так или иначе, купцы теневых правителей получили мой ответ на их заманчивые с их точки зрения предложения – и получив его, сделали совершенно неверный вывод, и через некоторое время стали действовать в соответствии со своим выводом, но все по порядку. В свободное от ставших уже привычными дел время я продолжал работать над своей книгой. Основной работой было создание цифровых иллюстраций. Некоторые из иллюстраций к моей книге требовали огромных затрат времени. Но каждый день работа продвигалась вперед. Все больше и больше иллюстраций переходили из идей в категорию реальности. Очень часто приходилось ломать голову над тем, как найти наилучший способ, чтобы передать замысел через зрительный образ. И почти всегда мне это удавалось, несмотря на ограниченность возможностей программ того времени. Их, если бы в 1993 году была хотя бы программа Adobe Photoshop 7. Тогда можно было бы создать иллюстрации с качеством, как в книге «Неоднородная вселенная». Но тогда этой программы не было, а была только Adobe Photoshop 2, которой я и создавал свои иллюстрации. Хотя, может быть, я и не решился бы осваивать эту программу вслепую. Правда, когда нет выбора, освоишь любую программу. Ведь в 1993 году программа Adobe Photoshop 2 тоже считалась очень сложной, так что работа шла своим чередом до тех пор, пока в одно солнечное утро, начало мая, не произошло одно непредвиденное событие. Это утро я запомнил очень хорошо. В тот день меня разбудил дверной звонок около 8.30 утра. Я быстро вскочил и оделся, раздосадованный тем, что не дали продолжительно доморгать целых полчаса. Накануне я лег спать очень поздно, далеко за полночь, работы над иллюстрациями к своей книге. Когда я открыл входную дверь, на крыльце стоял пожилой мужчина, который обычно доставлял нам вещи из химчистки, куда мы сдавали грязное белье. Обычно он приезжал после 12 часов дня, когда у меня был перерыв между работой с людьми. В этот день он неожиданно приехал утром. Я забрал у него чистое поглаженное белье и пошел за очередной порцией грязного. Каждый раз я давал этому приятному и вежливому пожилому человеку от 5 до 10 долларов в знак благодарности за его работу. Сделал я это и в этот день. Я заскочил в свой рабочий офис, где в большом ящике моего стола я держал свою барсетку, в которой были не только деньги, чековые книжки, но и все мои и Светланины документы. В тот день в моей барсетке было более трех тысяч долларов наличными. И я, прихватив из кошелька десятку, сбежал вниз по ступеньке, где меня ждал этот человек. Я передал ему мешок с грязным бельем и денежку, и пожелав ему доброго дня, закрыл входную дверь. Свою барсетку я не убрал обратно в ящик стола, а оставил на самом столе. Возвращаться спать уже не имело смысла, и я отправился в душ, чтобы слегка освежиться и побриться перед началом своего рабочего дня. В душе я пробыл не более 50 минут, после чего отправился на кухню попить растворимого кофе, который я еще пил в то время. Считалось, что утренний кофе освежает, насчет освежения я ничего не скажу, но то, что глаза вылезали на лоб, Образно говоря, могу подтвердить. По крайней мере, сонливое состояние улетучивалось на некоторое время, я обычно делал себе кофе по-варшавски. Если кто не знает, что это такое, постараюсь объяснить. Берется чайная ложечка растворимого кофе, 2-3 чайные ложечки сахара по вкусу, все это перемешивается в чашке. В эту смесь заливается немного кипящей или горячей воды, берется ложечка, и все это взбивается до состояния белой пены после чего заливается кипятком в чашку полностью и кофе готов. В результате кофе получался довольно вкусным и крепким. Кстати, я никогда не был заядлым кофеманом, пил в основном растворимый кофе, а с 24 декабря 1996 года вообще прекратил пить кофе в любом виде, что я вам советую. И мое решение не было связано с состоянием моего здоровья, как могут подумать некоторые. На свое здоровье я никогда не жаловался и не жалуюсь всегда был физически здоров и, как принято говорить в таких случаях, здоров как бык. И это сказано не ради красного словца. Нагрузки, точнее супернагрузки, которые мое физическое тело получает в результате моей деятельности практически каждый день в течение последних 22 лет на 2009 год, любого другого уже размазали бы в течение пары дней максимум. Но это тема отдельного разговора а пока пора вернуться в утро того солнечного дня в начале мая 1993 года. Попив кофе, я немного поиграл в компьютерные игры, а в 10 часов утра началась моя работа по телефону. День проходил ничем не отличаясь от всех остальных. С 11 утра я принимал своих пациентов, после небольшого перерыва продолжил прием. И вот, закончив прием в тот день, я хотел немного отдохнуть и вновь засесть за компьютер. Но в этот знаменательный момент, когда я уже чувствовал свою голову на мягкой подушке, на которой я мечтал поморгать как минимум минут 60, который я не добрал в этот день, в мой офис пришла Светлана и начала меня уговаривать выбраться из дома на свежий воздух и так далее. Светлана это делала почти что каждый день, но не всегда у нее получалось меня вытащить наружу. В тот день у нее получилось меня уговорить, я переоделся для выхода наружу и стал искать свою барсетку. Ее не оказалось в ящике моего письменного стола по вполне понятным причинам, но ее и не было на столе, в моем офисе ее не было вообще в нашей квартире. И тогда стало предельно ясно, что дело не в том, что я засунул свою барсетку с просонья незнаемо куда, а в том, что ее просто-напросто похитили прямо из дома, похитили за те 5-10 минут, пока я был в душе. И это при том, что дверь была закрыта на замок, а ключ к двери специальный – да такой, что никакой отмычкой не откроешь. Как выяснилось позже, никто даже и не пробовал открывать отмычкой. У воров был родной ключ, правда воры были непростые. Когда стало предельно ясно, что к чему, я включился в ситуацию. И увидел весьма неприятную информацию. Операцию по похищению всех наших документов провели российские спецслужбы и провели по заданию Теневого мирового правительства. Не уверен, что исполнители на самом деле знали, чей приказ они выполняют, но на самом верху это знали, вне всякого сомнения. Имея ключ, точный план квартиры и прибор инфракрасного наблюдения, работники плащая кинжала во время моего нахождения в душе быстро и оперативно провели операцию по похищению документов. В один момент мы оказались без документов. Хорошо еще, что были копии всех документов. Но копии есть копии, а везде требуют именно сами документы. Расчет у похитителей был прост. Они ожидали, что мы сразу кинемся в российский консулат восстанавливать украденные документы. А там нас ожидали два весьма неприятных сюрприза. Первый сюрприз заключался в том, что в консулате уже лежало дело, что опасный преступник убил Николая Левашова и по его документам выехал в США, где имитировал кражу своих документов и попытался получить новые документы уже со своей фотографией под фамилией Николая Левашова. И используя эту легенду, планировалось арестовать меня как убийцу самого себя и под этим предлогом вывести в Россию вместе со Светланой. Запасной вариант заключался в том, что мы выехали из СССР, а в начале 1992 года Советский Союз распался. И хотя последние три года перед выездом из СССР я прожил в Москве, я за это время так и не смог обменять свою харьковскую квартиру на московскую, и у меня во внутреннем паспорте стояла харьковская прописка, а Харьков после распада СССР отошел к Украине, хотя никогда не относился к украинским территориям до революции. Просто после революции в кавычках «русские революционеры-иудеи» передали своим в кавычках «украинским товарищам» Харьковскую и Донецкую губернии, чтобы в кавычках «украинским революционерам-иудеям» можно было объявлять себя выразителями интересов пролетариата Украины, так как на самой Украине промышленности почти не было. Так вот, после распада Советского Союза, Харьковская область, наряду со многими другими русскими территориями, отошла к Украине в результате предательства Ельцина, точнее Эльцина во время Беловежского сговора. Я как уроженец города Кисловодска с края, имеющий прописку в городе Харькове, должен был сдать экзамен на знание украинского языка, чтобы получить украинское гражданство. А в силу того, что я имел прописку в городе Харькове, я не числился среди жителей Новой России. Таким образом, я оказался человеком без какого-либо гражданства. Кстати, как и Светлана по аналогичным причинам. Так что не мытьем, так катанием нам подготовили ловушку. Но у меня почему-то не возникло желания попадаться в эту ловушку. У кого-то может возникнуть вопрос, а почему ни я, ни Светлана не увидели этого события и не предотвратили его? Сразу отвечаю на такой возможный вопрос. У многих людей сложилось впечатление о том, что информация сама так и стучится к нам, и мы только и делаем, что впитываем эту информацию из будущего». Особенно после того, как я уже описывал несколько случаев, когда я расписывал события на много лет вперед, и все в дальнейшем происходило именно так, как я и говорил. Или о том, как я, находясь на восточном побережье Америки, указал, где находится потерянная сумка. И вполне возможно, кто-то уже потирает руки с радостью в душе по поводу того, что поймал меня на лжи или на противоречие. К сожалению, должен разочаровать таких родителей за правду. Действительно, если бы я задался для себя целью выяснить, ожидает ли меня кража документов, когда и каким способом, все было бы блокировано. Но у меня и в мыслях не было, что кто-нибудь имеет желание сделать нечто подобное. Я созидатель, а не разрушитель. Мой мозг не работает на поиск изощренных способов делать кому-то большие или маленькие пакости. Это не мой профиль, и у меня мысли даже не работают в таком направлении» поэтому у меня не возникло даже желания высматривать подобное в своем будущем, это во-первых. А во-вторых, в силу того, что я постоянно менял и продолжаю перестраивать себя, после каждой такой перестройки все мое будущее изменялось. А в-третьих, по этим и другим причинам мое будущее закрыто для меня, как и для всех остальных. Причиной такого закрытия является то, что если бы я мог видеть свое будущее – то, скорее всего, я бы реализовал только то, что увидел, и был бы уверен, что это и было моей миссией на мидгард Мидгарт-земле. И кто знает, сообразил бы я или нет. А если да, то когда? Заглянуть за свой первый горизонт развития. А то, что это именно так, я понял тогда, когда в сентябре 1987 года, когда я был в Киеве, на меня вышел Совет ста, Высший Иерархический Совет 300 Пространств Вселенных, в одном из которых находится наша галактика, на окраине которой находится наша Мидгард-Земля. Тогда, когда они вышли на меня, и я понял, кто они, на мой вопрос о том, почему у них такой большой интерес к песчинке на берегу Бескрайнего океана, который являюсь я, получил весьма странный на первый взгляд ответ. Когда мы посылали Терри наблюдать за тобой, мы рассчитывали, что ты достигнешь эволюционного максимума, равному 16 кристаллам, которые он и должен был передать тебе». Нам совершенно непонятно, каким образом тебе удалось создать кристалл, сначала скопировав его с уже полученных тобою кристаллов, и потом создать их миллиарды. И тем более нам совсем непонятно, каким образом ты смог развернуть кристаллы, а потом и создать принципиально новые кристаллы, и поэтому мы теперь наблюдаем за тобой. Это было только первой вестью, поясняющей причину того, что мое будущее закрыто, и отменяет от всех остальных, желающих его посмотреть. Другими словами, я сам создавал свою судьбу. Вот по этим причинам и по причине моей открытости к людям, у меня не возникало даже мысли, что в чьей-то голове рождаются планы, как бы эдак получше меня уничтожить. Те попытки моего устранения советскими спецслужбами, о которых я уже писал, я относил к тому, что они выполняют приказы паразитического коммунистического правительства, а в кавычках «в свободном мире» подобное просто невозможно. Каким же наивным и доверчивым я был тогда? Наверное, такими же доверчивыми и наивными, а правильнее будет сказать чистыми, как дети, были наши предки, которые не лгали сами и считали, что и все остальные не могут лгать и давать ложные клятвы. Наивным и доверчивым не означает, что я был полным дураком, в том смысле, какой несет в себе это слово сейчас. После того, что произошло, я создал защиту от подобного воровства». Но было уже поздно, поезд ушел. Защита не может защищать от всего сама по себе. Для того, чтобы защита работала, необходимо в нее заложить то, от чего она должна защищать. Защита не имеет своего собственного разума, а только разум ее создающего, и что создающий защиту в нее вложит, от того она и будет защищать. Постепенно я свою защиту совершенствовал, но не буду забегать вперед. Когда я понял, кто и зачем похитил наши документы, я решил действовать не по той схеме, которую от меня ожидали. В первую очередь я позвонил в свой банк и сообщил ему похищении моей чековой книжки и банковской карточки. Благо, что другие чековые книжки моего банка у меня были, и я мог выписывать чеки для оплаты текущих расходов. После чего я и Светлана вместе с Джорджем поехали в полицейский участок, в котором написали заявление о воровстве моей барсетки со всеми документами. Все это было просто и заняло мало времени, но надо было решать что-то с документами. Без документов было просто невозможно ничего делать, поэтому я решил получить водительские права в Америке. Внутри страны у американцев нет внутреннего паспорта с пропиской. Американцы оформляют себе паспорт только когда выезжают за пределы своей страны, а внутри страны документы заменяют или пластиковые водительские права или персональная карта, на которых помещаются фотография владельца Адрес, где человек проживает, и его подпись. На этих внутренних документах располагаются еще и магнитная лента, на которой записана вся информация о человеке. Короче, я решил получить водительские права. Вскоре после упомянутых событий мы с Джорджем подъехали в ДМВ, Департамент механических средств перемещения, Сан-Франциско, и выяснили условия получения водительских прав. Как и везде, сначала нужно сдать теорию. Я еще очень плохо знал язык, тем более нюансы языка, поэтому через Джорджа я выяснил, что есть возможность дать теорию на русском языке, что меня очень обрадовало. Прихватив там правила дорожного движения на английском и на русском, я отправился домой освежать свои знания по правилам дорожного вождения и их отличия от соответствующих правил Советского Союза. Через пару дней мы отправились туда снова, и я взял тест на русском языке. На тест дается определенное время, после чего проверяют правильность ответов. Очень скоро можно было узнать результаты теста, что я и сделал. И был очень удивлен, когда мне сообщили, что я завалил тест. Я спросил, можно ли мне посмотреть на результаты своего теста. На это видно не рассчитывали, потому что когда я увидел свой тест, мне бросилось в глаза, что мне засчитали ошибкой тот ответ, который я был уверен на все 100% правильный. У меня всегда была хорошая память. И я прекрасно помнил, какой был вопрос, каким был мой ответ и под каким номером. Поэтому я через Джорджа выразил свое удивление по поводу того, что мне правильный ответ засчитали как ошибочный. Я еще тогда сказал, что вот под этим номером был вопрос о том, что если вы видите знак железнодорожного переезда, означает ли это, что вы подъезжаете к железнодорожному переезду. На такой в кавычках сложный вопрос я дал утвердительный ответ – и поэтому, увидев, что его посчитали ошибкой, я обратился к работнице департамента с вопросом. Если сказанное мною неправильно, то тогда уж извините меня. Поняв, что от меня просто так не отделаешься, меня попросили немного подождать, пока найдут мой вариант, чтобы проверить сказанное мною. Подождать немножко обернулась ожиданием, и в конце концов та же самая работница департамента появилась вновь, несколько растерянная, и сообщила нам с Джорджем, что мой вариант теста не могут найти, и что я прошел теоретический тест. Наверное, не стоит объяснять, почему не смогли найти мой вариант теста. Видно, никто не ожидал, что я буду разбираться с этим, и тем более, что у меня весьма хорошая память, в том числе и зрительная. Так что первый раунд саботажа уже американских властей я выиграл. Мне это стало ясно сразу, как только мне сообщили, что не могут найти мой вариант теста. Но Джордж думал тогда, что я сильно сгущаю краски. Ну и он скоро убедился, что я не только сгущаю краски, а что я их сгущаю явно недостаточно. Но все по порядку. После успешной сдачи теста по теории, прошедший этот тест имеет право на три попытки практического теста. У меня еще не было своей машины, и Джордж предложил мне пройти практический тест на его машине, вернее на машине его жены Марши. У нее была Volvo Вагон, если мне не изменяет память 1984 года выпуска. Один раз я проехал на этой машине метров 200-300 для тренировки и все. Первый раз я выехал на тест на этой машине и не добрал несколько необходимых очков. Эти самые очки инструктор мне скостил, когда я по его требованию совершал на регулируемом светофором перекрестке с интенсивным движением поворот налево. На зеленый свет светофора я выехал на перекресток и стал ждать, пока все встречные машины проедут на зеленой, чтобы завершить поворот налево. И когда последняя встречная машина проскочила перекресток, уже на желтый свет светофора, переходящий в красный, я оказался наполовину корпуса машины на перекрестке. Чтобы не создавать помеху движения, я решил сдать немного назад, что и вызвало протест инструктора и привело к потере нужных для прохождения теста очков. В Америке такое действие приравнивается к нарушению, несмотря на то, что никакой угрозы пешеходам при этом не было. Так или иначе, первая попытка оказалась неудачной. Вторая попытка оказалась тоже неудачной, хотя я не видел причин и не понимал, почему мне дали мало баллов за тест. А когда в третий раз мне заявили, что я не прошел тест, я уже не выдержал и решил поинтересоваться у инспектора женщины, что же я делаю не так. И ответ меня поразил. Первую претензию, которую мне предъявили, состояла в том, что я якобы сдавая назад в самом начале теста, сдавал назад под углом. Когда я попытался выяснить, каким образом это стало известно, так как на площадке даже не было линий, по отношению к которым этот угол можно было бы определить, я спросил Джорджа, который был свидетелем происходящего, и он ответил отрицательно. Вторую претензию, которую мне предъявили, заключалась в том, что якобы я недостаточно поворачивал свою голову, когда смотрел в зеркала машины. Когда я спросил о том, как этот угол замеряется и где в правилах движения написано, каким должен быть угол поворота головы при взгляде водителя в зеркала, мне почему-то ничего вразумительного не ответили. И третью претензию, которую мне предъявили, заключалась в том, что я якобы чрезмерно долго стоял на знаке стоп. Согласно правилам, водитель должен полностью остановить свою машину перед знаком стоп и не начинать своего движения, пока не убедится в том, что водитель или водители других машин, подъехавших к перекрестку несколько позже, не увидят наличие другой машины на перекрестке, и согласно все тех же правил, прибывший первым на перекресток не должен настаивать на своем праве преимущества, если это может привести к аварии. Другими словами, не продолжать своего движения вперед, если не убедился в том, что другие водители тебя заметили и остановили свои машины. Кстати, в правилах не указывается, сколько секунд нужно стоять на перекрестке, а говорится только о необходимом времени для того, чтобы убедиться в безопасности продолжения движения. Да и секундомера в руках инструктора я не заметил. Когда Джордж перевел мои возражения, инструктор просто повернулась и ушла. Мне стали предельно ясны причины, по которым, по крайней мере, последние два раза мне заваливали тест. Была установка свыше не выдавать мне права под любым предлогом. Но меня такая установка не устраивала, поэтому я решил действовать активно, используя их же систему против самой же системы. Я потащил Джорджа за собой внутрь здания и через него попросил вызвать супервайзера департамента, главного начальника. Через некоторое время к нам вышла женщина и спросила нас в чем дело. Я начал сразу же заявление о том, что в моем случае наблюдается факт дискриминации и полностью передал ей содержание разговора с последним инструктором. И все это еще и прокомментировал положениями правил дорожного движения. Когда я закончил свои пояснения, супервайзер без всякого возражения и оспаривания моих слов дала мне право на еще один тест. На другое я и не рассчитывал. Таким образом у меня появилась возможность еще раз пройти тест. Мне теперь было предельно ясно, что пытаются любыми средствами не допустить, чтобы я получил водительские права. Дальнейшие события полностью подтвердили мои выводы, но все по порядку. Я, поняв суть происходящего, решил продолжать свою борьбу с системой и на этом фронте. Поэтому я попросил Джорджа найти инструктора по вождению, и когда он мне его нашел, я стал готовиться уже основательно. В это время уже шли занятия в моей второй американской школе-семинаре, которые я вернусь несколько позже. Мне пришлось находить время для тренировок между всем, а всего было немало. С утра, как всегда, я работал с людьми по телефону, потом в своем офисе до 2-4 часов по полудни, после чего у меня был небольшой перерыв, а в 6.30 вечера уже начинали собираться слушатели моей школы-семинара. Еще каждый вечер я покупал новые освежительные напитки, печенье и тому подобное, чтобы все это положить на стол перед началом занятий. Занятия продолжались до 10 часов вечера. Люди расходились в 11 ночи, а после этого я еще продолжал работать над иллюстрациями к своей книге. Так что загрузка была на полную катушку. И среди всего этого я выкраивал время на практическое вождение с инструктором. Выездов было 3 или 4. Это позволило мне хорошо освоить машину инструктора. И в один прекрасный майский день я вновь сидел за рулем рядом с проверяющим, точнее проверяющей. Я действовал так, чтобы не было ни у кого даже малейшей возможности придраться, и когда закончил тест, получил 98 баллов из 100 возможных. Результат теста оказался выше, чем я ожидал. С таким тестом я мог получить лицензию инструктора по вождению, так как для инструктора требовалось только 85 баллов, а у меня было 98. Я думал, что уже теперь мои мучения закончились, но это оказалось не так. Получив такой результат за тест, я уже имел полное право на получение водительских прав. После того, как я заплатил что-то около 20 долларов за оформление водительских документов, меня сфотографировали, взяли отпечаток большого пальца правой руки и мою подпись для внесения образца в компьютер. После этого мне выдали временные водительские права без фотографии сроком на два месяца и сказали, что в течение двух, максимум трех дней я по почте получу свои постоянные права. Я уже было вздохнул свободно, но я немножко поспешил расслабиться и вот почему. Временное водительское удостоверение выдается сроком только на два месяца, и это временное удостоверение дает только право управления автомобилем. Отсутствие фотографии не позволяет использовать Временное водительское удостоверение для удостоверения личности предъявителя. В конце июня 1993 года я купил себе новую машину – Mercedes-Benz 500 CEL. Сначала я хотел купить себе подержанную машину, не старше года, чтобы не платить лишних 30% от цены, которые счастливый владелец теряет сразу, как только выезжает из автомобильного салона. Но Светлана и один мой друг уговорили меня купить новую машину – Правда, я и не сопротивлялся особым уговорам. Машина обошлась даже после скидок в 105 тысяч долларов, плюс налог в 8,5%, так что ее покупка съела большую часть моих наличных, но и я, и Светлана были оба за то, чтобы купить именно такую машину. И она верно служила много лет, пока я не оставил ее, когда возвращался в Россию в 2006 году. В салоне Mercedes-Benz Сан-Франциско не оказалась машина серебристого цвета, Поэтому продавец быстро проверил наличие машины интересующего меня цвета в салонах Калифорнии и нашел одну в салоне Беверли-Хиллз. Нужно было несколько дней, чтобы ее пригнали в Сан-Франциско, и на всякий случай, решив подстраховаться, чтобы не гнать машину впустую, у меня попросили выписать чек на 5000 долларов. После чего предложили принести при получении машины банковский чек на оставшуюся сумму, что я и сделал, когда машину пригнали в Сан-Франциско. И вот наступил день, когда мне позвонили и предложили приехать в салон магазина и забрать свою машину. Я, Светлана и Джордж приехали на его машине в салон «Мерседес benz И я не без волнения сел за руль уже своей машины. Собрав машину, мы со Светланой приехали к себе домой, а Джордж последовал за нами на своей машине. Когда мы приехали домой, я предложил Джорджу проехаться за рулем моей машины, чему он удивился – Джордж раньше всегда говорил, что четыре колеса всегда четыре колеса, и не имеет значения, на какой машине стоят эти четыре колеса. После того, как он прокатился за рулем моей машины, я спросил его, по-прежнему ли он считает, что это так. И он, покинув салон моей машины, сказал, что теперь он для себя понял, что четыре колеса четырем колесам розень. А вскоре и он купил для себя Мерседес benz элитного класса. Наличие машины освободило нас от полной зависимости от Джорджа. Он всегда приезжал, когда мы его просили, но мы старались сделать это как можно меньше, только в крайних случаях. Теперь мы могли поехать сами в любое место в любое время, и никого не надо было при этом беспокоить, отрывать от их собственных дел, которые есть у каждого. Особенно первое время мы со Светланой после завершения моей работы садились в машину и ехали, как говорится, куда глаза глядят, что позволило довольно-таки хорошо освоить окрестности Сан-Франциско. Но об этом несколько позже. А пока все-таки завершу повествование о получении водительских прав. После получения временного удостоверения, особенно через две недели после получения временного удостоверения, каждый день заглядывая в почтовый ящик, я надеялся увидеть в нем свои права. Так я заглядывал, заглядывал в течение двух месяцев, а результат был все тот же. Никаких водительских прав обнаружить не удалось. Через два месяца действие временного удостоверения закончилось, и мне ничего другого не оставалось, как попросить Джорджа позвонить в ДМВ. Он приехал к нам и позвонил с моего телефона. Когда он объяснил служащему департамента ситуацию, тот простучал ситуацию и сообщил, что водительское удостоверение на мое имя вернулось к ним обратно, что было очень странным. Он также сказал, что можно подъехать к ним в Сакраменто и забрать самим это удостоверение. Это несколько обрадовало, но в тот день ехать в Сакраменто было уже поздно, так как это небольшой городок, официальная столица Калифорния, находится примерно в 100 милях от Сан-Франциско. На следующий день Джордж приехал пораньше, но перед тем как выехать, он вновь позвонил туда же, и на вопрос куда подъезжать и кому обратиться, к его великому удивлению ему ответили, что приезжать никуда не надо, так как мое водительское удостоверение они не могут найти. После довольно-таки долгого разговора о том, что же теперь делать, сотрудник департамента на другом конце провода пообещал, что мне вышлют второе временное удостоверение. Не новое постоянное, вместо того, которое они не смогли найти, а второе временное. Каким-то мистическим образом второе временное удостоверение без каких-либо проблем и довольно быстро оказалось в нашем почтовом ящике, и почему-то не вернулось обратно в департамент. Над этой загадкой века пускай ломают головы спецслужбы, а я тем временем продолжу изложение моей эпопеи получения водительских прав. После получения второго временного удостоверения, кстати последнего, которое они могут выдать по закону, пробежало день за днем еще два месяца, но в почтовом ящике почему-то так и не появилось мое постоянное водительское удостоверение, как второе временное. И вновь Джордж звонит в департамент и говорит с тем же самым человеком, и повторяет ему практически то же самое, что и два месяца назад – «Не могут найти мое постоянное удостоверение». Такой ответ звучит как прямое издевательство, но по закону еще раз выдать временное удостоверение они не имеют права, и им не остается ничего другого, как выслать мне постоянное водительское удостоверение с фотографией и так далее. А на этот раз опять-таки самым странным образом Постоянное водительское удостоверение оказывается в нашем почтовом ящике. Правда, появилось оно в почтовом ящике через полгода вместо двух недель, и тогда уже можно было вздохнуть несколько свободнее. Похищенные паспорта восстановили мои московские друзья, хотя это и заняло гораздо больше времени, чем получение водительских прав США. Когда я рассказывал об этом бюрократическом приключении как коренным американцам, так и своим знакомым в России, все удивлялись, особенно удивлялись американцы, так как подобного они никогда не слышали. А это говорит о том, что все происходящее было организовано специально. У некоторых читателей может возникнуть вопрос, а почему власти не действовали более решительно по отношению к нам, вместо того, чтобы играться в такие бюрократические штучки. Но кто сказал, что они ограничились только этим? Это только цветочки, а ягодки? А ягодки от них были еще те. И эти ягодки от них мы получали и во время эпопеи с водительскими правами. В Америке пытаются делать вид, что у них есть законы, права человека, демократия, но на самом деле это только внешняя мишура для оболванивания людей. И они делают вид, что все эти прелести западной демократии существуют на самом деле. Конечно, подавляющее большинство жителей той же самой Америки никогда не сталкиваются с реальностью. Для них специально поддерживается эта иллюзия американской мечты. Но когда кто-то становится им поперек горла, тогда они забывают об ими же придуманных лозунгах, но при этом стараются сохранить видимость того, что эти законы для них святы. Просто включают систему саботажа. Саботаж – очень удобное оружие, позволяющее сохранить видимость законности для всех остальных. До тех пор, пока каждый конкретный человек делает то, что от него хотят, Социальным паразитам просто незачем включать систему саботажа. Но как только человек попадает в черный список, вся бюрократическая машина социальных паразитов включается на саботаж. И приведенный рассказ о приключении с получением водительского удостоверения это только первая ласточка в длинной цепи бюрократического саботажа, с которым мне и Светлане пришлось столкнуться в самой свободной стране мира. Такого беспредела, с которым нам пришлось столкнуться в этой стране демократии, даже трудно себе представить. Конечно, наш случай особый, но весь саботаж возник только по одной причине. Я отказался работать на теневое мировое правительство на любых моих условиях. Ничего более. Только не согласился. Я не нарушал никаких законов, не причинил никому вреда и так далее, а только высказал свою позицию согласно так пропагандируемого имир права на свободу выбора. А на самом деле свобода выбора в мире западной демократии – полная иллюзия и обман. И о том, что это именно так, нам пришлось узнать не теоретически, а на своем собственном опыте, на своей собственной шкуре. Так что, по крайней мере, для нас стало ясно, что слова о свободе и преимуществах так называемой западной цивилизации – только приманка для рабов которые даже и не осознают, что они давно не свободные люди, а принадлежат со всеми потрохами социальным паразитам. Если у людей нет ошейника раба на шее, это еще не означает, что такой человек свободен. Просто меняется обертка. Но суть остается той же. И наша жизнь в Америке, в силу определенных обстоятельств, позволила всю эту ложь увидеть и осознать ту степень порабощения человечества, которой добились социальные паразиты за последнюю тысячу лет. И особенно за последнее столетие. А причины того, что мы с женой остались живы в этом противостоянии, я постараюсь прояснить в ходе дальнейшего повествования. И это случилось не из-за того, что с нами не хотели расправиться еще и физически, а потому что у социальных паразитов ничего с этим не получилось, хотя они очень даже и старались. И мне не раз приходилось удивляться изощренности их ума в вопросах, связанных с уничтожением и разрушением. И все эти игры начались буквально сразу после моего отказа и практически не прекращались до самого моего отъезда в Россию. На этом пока все. Продолжение следует. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.